Всем привет, с вами канал Рыбохвост. Мы получили посылочку, сейчас будем смотреть ее. Это в частности для карповой ловли. Карпятникам, думаю, будет интересно. Получили мы вот такой вот пенальчик. Сейчас мы его будем рассматривать и посмотрим, что это. Те, кто еще не подписался на канал, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Те видео, которые вы захотите увидеть, пишите. Возможно, мы запишем обзор или саму рыбалку по вашему комментарию. Приступим к распаковочке. Как всегда, у нас наша посылочка и советские ножницы, которые не заточены. Как положено. Так. Ага. Что у нас? Заклеено, да? А, пузы пузырьки присутствуют. То есть все упаковано, в принципе, вполне нормально. Смотрим дальше. Что у нас тут? Угу. Так, ну вот он, собственно, наш такой вот инструментик. Берем, значит, откручиваем одну сторону сверла у нас, да? Закручиваем. Написано, что вода непроницаемая, но резиночки такие стоят, что желательно, конечно, лучше будет заменить. Так, откручиваем вторую сторону. Здесь у нас продёв. Закручиваем. Вот такой вот. Для карпятников, кстати, вот маленькая у нас тут царапинка. Ну не будем поднимать слезу из-за этого, из-за маленькой царапинки. Крючочек у нас рабочий, вполне нормально. Так сверлышко, ну сверлышко, честно говоря, на вид оно простая железка. Нету режущей, режущей части, которая из чего он, там, с бобедита. Кромки вот этой режущей на сверли нету. Как железка обычная. И судя по заточке, вообще темненько, подкалился только краюшек, походу. А, нет, все сверло. прям <laughs> видно, что после того, как железочку согнули, походу, сразу и подкалили. Для тех, кто не понял, что это, для чего, это... Продаются вот такие вот комплекты с трех приборов, в которые входит шило, сверло так и сам продел. Это нужно для того, чтобы вот такие вот бойла протыкать. Бойла у меня уже, наверное, лет 5, ничего на них не ловится. Так, вот, выбрали место и пошли сверлить. Ну, я вам скажу, вполне мягко-быстро сверлят, учитывая то, что сверлом, фул сверлом, бойлом действительно где-то года 4, то и 5. Они как будто металлические. Сверлят хорошо как мы видим на бойле нет трещин то есть мы не продавили а именно высверлили дальше у нас идет наш продев душечку откинули продели леску зацепили душечку закрыли и спокойненько Вытащили. Все, у нас будет крючочек оснащен бойлом. Вот это вот свое уже походило, но еще довольно-таки хороший инструмент. Большим плюсом этого комплекта является то, что тут шило есть. Если сверло хорошо режет, то и шило в принципе не надо. Потому что шилом бывает чуть надавишь и такое вот бойло, оно лопается от шила там чуть-чуть, правда, надо давить, чтобы просто сверло нормально шло. Для чего именно такую я заказал? Во-первых, это компактней, чем три прибора. Вот этот вот двойной прибор компактней. Это, я считаю, большой плюс. И тоже очень немаловажный факт то, то что если, ну, тут, наверное, так не будет видно. Взять тоже шило. Видите, оно ржавое. Также и продел ржавый. И сверло ржавое. но ну, это где-то этому набору ну, может быть два года. А может и три года. Если не больше. Ну, в принципе, я им практически не пользуюсь. Так как на ну, вот эти бойла, я вам могу сказать, целый год ездил у нас всех водоемах закидывал их, так и ничего не поймал. Это покупные бойла, они воняют и не ловят, хоть и воняют. Вот этот пенальчик, он водонепроницаемый, благодаря резиночкам, металлический легенький компактный удобно ну, в принципе я рекомендую по мне так нормально Все спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки комментируйте до свидания.